Всем привет! С вами я Дилет и сегодня мы чуть-чуть опоздали новостями, но мы все-таки решили про прошлую недельную, короче, новости вам сообщить, а потом уже через несколько дней будут сегодняшние свежие новости. Так что давайте приятного просмотра и смотрите до конца. Ученики докторовской школы играют в футбол в слякоте из-за отсутствия спортзала. Как сообщили местные жители, проблема спортзала не решается на протяжении 10 лет. Мы неоднократно обращались к местной власти и депутатам Джорджа Кенеша по этому вопросу. Без различий или есть другие причины, но данная проблема не решается до сих пор. Несмотря на отсутствие спортзала, дети играют в слякоть и футбол. Бедные родители за год по пятый раз покупают обувь своим детям, говорят жители села Абчар. Депутат сказал мэру, на месте сгоревшей кинпрокуратуры можно построить многоярусную Парковку, который даст свыше 100 миллионов сомов дохода в бюджет. На пирсе пансионата «Радуга-Плюс» демонтировали незаконную баню. На персе в пансионате Ратука плюс выявлено незаконное строительство саун-баня с горячим сухим воздухом. Как сообщила пресс-служба госстроя, Баня была выявлена в ходе проведенной внеплановой проверки инспекторов управления государственного архитурно-строительного контроля по Искульской области. Задержано бывшее руководство ОАО «Крыснефтоказа» главным управлением КГНБ КР. По Джалабадской области расследуется уголовное дело по признакам преступления. Предусмотрена статья 336 УК КР. Коррупция в отношении бывшего руководства КРС нефтегаза. Теперь в школах Вишкека будут звучать мелодии, Место звонка в школах запустили мелодию вместо традиционного звонка. Как сообщила пресс-служба мере, теперь учащиеся будут выходить на перемену, когда будут, будет звучать мелодию вместо обычного стандартного звонка. 17 марта 23 года был розыгрыш электромобилей Tesla Model 3 от Megacom, в котором надо было участвовать в их викторине. Простыми словами, просто нужно было отвечать на вопросы из «Нет, нет, нет, нет, давай это будет не реклама, мне никто не заплатил, просто это калорушку» чтоб мегаком услышали и мне заплатили так что давайте мегаком платите так что а то я удалю этот пост со своей со своего канала давайте за рекламой ко мне в тирек 18 марта 23 года был второй масштабный ежегодный крутой блогеров собрались много блогеров в том числе и новых и начинающие и я как же без меня короче там было весело много общений много людей и много блогеров которых я не знал и поближе познакомился также там я не успевал снимать контент потому что я там я там и тут был короче надо еще опера оператора мне в команду так что я ищу оператора давайте звоните по этому номеру давайте мне и давайте я вам буду только обед там платить и все и ничего в социальных сетях распространилось видео, где трое гаишников по законам проверяли нарушителей. Им предлагали взятки, но они сказали, что мы не берем, мы законопослушные гражданины. И смотрим это все видео, как это все было. Давайте. Семь? Сейчас машина, Эй, она удастся на грош. Эй. что? Ладно, не Причина проверки. Ай, блин. Да, причина. Да. Недавно в Дубае подрались наши крызы за нашу страну. Самат Кыргыз, который боец из Кыргызстана, выиграл свою победу. Никогда как-то не поздно говорят крызы, так что я сейчас поздравляю его. Вы тоже в комментариях можете поздравить его и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить такие новости. Назарбаев впервые после операции появился на публике. Он проголосовал на парламентских выборах. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые появился на публике после перенесенной операции на сердце. В воскресенье он проголосовал на неочередных выборах. Депутатов, сообщают СМИ, Назарбеев пришел на избирательный участок в Астане на опере. Вот, вот такие вот новости за последние опоздавшие дни, которые я не смог выложить. Из-за некоторых причин, и я сейчас это выкладываю, никогда не поздно, и вот... Так что вы посмотрите, если даже они просроченные эти новости, посмотрите обязательно, а я с вами буду прощаться, всем удачи, всем пока!